Я отказал вашей просьбе, вы попросили, я отказал. Все? снимать, или А или подпрыгнуть? может, 10 раз. Давайте подпрыгнемся. Я не давала, давала, давала, давала согласия. На съемку, пожалуйста, выключите телефон. Я снимаю. Так, пускай снимаю. Только... Ну, я понимаю, что так, вы ну, видите, ну, любите заниматься. Ну, вот. Я же не ваш а подчиненный. приказ для вас тоже? Нет. Вы не сбежите народ. Я уже этих приказов, знаете, Вы Масква. не указываете, не указываете ли Я отказал вашей просьбе. Вы попросили, я отказал. Все? Пуститесь. Нет, я и в этой просьбе да, тоже вам отказываю. Все, понятно вам? По правой стороне. Понятно. Или непонятно? А, что, не проверяют? Из-за вас проверяет. Из-за меня? Из меня? Из вас... А или подпрыгнуть Может, десять раз. Давайте подпрыгнемся, скажем. Или, или. Что значит или? Это отказ медицинской помощи. Или. Вообще никого не трогаю, стою просто. Масочку одевайте, пожалуйста. Масочку оденьте, пожалуйста. Я не давала согласия на съемку себя. Я не давала согласия на съемку. Пожалуйста, выключите телефон. А, а вы представиться согласия. можете? Мужчина? А почему вы снимаете? Ну, хочу. А вы, представиться можете? Нет. Почему? Ну, не желаю. Почему? А почему вы не хотите представиться? Ну, есть у человека хотение, а есть нехотение. Вот поэтому не хочу. А маску вы почему не хотите одеть? А вы почему без маски? Я в маске. Ну, я не замечаю, что вы в маске. Может, на лоб еще наденете, и вы скажете, что вы в маске, да, и все. Почему вы без маски? Я тоже не вот хочу. Видите, маски. Ну. Вот хотя бы так я наденьте. Хотя бы так не надо ну. мне. <смех> не смешите, народ. А мужчина с кем? С вами, да? А как вот. фамилию хотя бы скажите? Так почему я должен... Ну, я хочу знать, кто меня снимает. А я хочу знать, кто меня спрашивает? К заведующий отделением Казарин Николай Николаевич. Вы должны остановиться? Да. Вот видите, вы тоже без маски. Видите? Зачем требуете сторонник маски или Зачем? Есть приказ по больнице. Не исполняйте ваш приказ. Я же не ваш а подчиненный. Приказ для вас тоже. Нет, вы не сбежите, народ. Я уже этих приказов, знаете, сколько Ну я понимаю, что, что вы ну, любите заниматься. Ну, вот. Так что приказы-то для вас. Вот и выполняйте. Все, вопросов же нет. Все элементарно просто. А для меня никаких приказов не действует. Я вижу по вашему лицу. Ну вот. Не спускайтесь, пожалуйста, внизу. Да нет, я здесь все сижу. Не спускайтесь. Да нет, спасибо. У на нос, у на нос. У на нос. У нос. У нос. нос. нос. нос. У Вон, с Николаем Николаевичем переговорить. У них должна быть электронная почта. Они везли, что с ней разговаривать.